Девчонки, в зоне вещание Юлия Рыж и проект из валимизофиса.ру И сегодня я продолжаю рассказывать вам про предпринимательниц, про девушек, которые открыли свой бизнес. И сегодня в гостях у меня самая молодая предпринимательница, которая может быть, потому что предпринимательство можно открывать с 18 лет. Наталья Костина, 18 лет приветствуйте. Привет, Наташ. Привет. Я хочу поделиться с вами, что у Наташи оригинальный бизнес, потому что у нее бизнес живой. И часть ее бизнеса сейчас находится рядом с нами. Наталья познакомим нас со своим маленьким бизнесом. Это Лаки, like. один из представителей да, наших собачек. Это Чихуахуа. А расскажи, пожалуйста, Наташ, чем ты занимаешься конкретно? Я занимаюсь разведением декоративных пород собак. Это Чихуахуа и Той Тойтерьеры. Я занимаюсь также выставками собак. То есть в мою работу входит уход за ними, подготовка к выставкам и непосредственно разведение. Это вязки и рождение щенков выращивания и дальнейшая продажа. Наташа, смотри, а как давно ты этим занимаешься? Выставляю собак. Я с 7 лет. Это вот именно я работала хендлером. Это ты берешь собачку у владельца, выставляешь ее и за это получаешь деньги. Вот. Но мои собаки, которые уже стали приносить мне потомство и именно деньги, это года три, наверное. Наташа, смотри, получается, что ты зарабатываешь на собаках. Да. Расскажи, какой примерно доход получается от, ну, не знаю, в месяц примерно от тех же маленьких, например, просто продаж собак? Все зависит от качества. Есть собаки более дешевые, есть собаки более дорогие. Это то же самое, что, например, с машинами. Кто-то хочет простую собачку для себя, для души, любимец. А кто-то хочет заниматься выставками, разведением и иметь качественную собаку. Обычный щенок Пэт стоит минимум 15 тысяч. Если собака уже подходит для разведения, то это 30. Если шоу, то от 45. Наташа, смотри, ну ты молодая девушка, неужели тебе нравится заниматься там собаками, да, и как ты вообще продолжаешь, ну, видишь свое будущее, то есть всю жизнь ты будешь заниматься собаками? Собаки у меня, безусловно, будут всю жизнь, потому что для того, чтобы этим заниматься и зарабатывать на этом деньги, это дело нужно очень любить, потому что это не какая-то продажа просто, это живое существо, и за ним нужно ухаживать, его нужно каждый день кормить, выгуливать, и поэтому это, безусловно, должно нравиться. Я их безумно люблю, и они у меня будут всю жизнь. А по поводу заработка, ну, естественно, Ты на этом. Ты совмещаешь да. вообще-то полезное и да, приятно. Да, Скажи, да, сколько безумно. у тебя сейчас питомцев? У меня сейчас на данный момент 6 кабелей, чихуахуа и 5 сук. И еще недавно у нас появился еще один питомец, это биголь. Замечательно. То есть, ну а ты занимаешься именно определенной какой-то породой, либо ты хочешь потом расширяться и больше, и больше, и больше. Вообще, мне нравится очень много пород. Мне нравится также терьера, Йокширские терьеры, шпицы, хаски очень большое разнообразие на любой вкус и цвет. Но в данный момент, как бы, самое любимое это чихуахуа. Наташа, расскажи тогда, сложно ли организовать такой бизнес и что для этого нужно нашим девчонкам, которые хотят, например, тоже совместить приятное с полезным и, например, начать зарабатывать на своих питомцах? Если вы хотите иметь именно зарегистрированный питомник и иметь свое имя, иметь репутацию хорошую, тогда вам нужно отучиться на кинологических курсах, получить образование кинолога. Обучение длится недолго, это около года примерно 8-12 месяцев. Потом вы сдаете экзамены, платите взнос, так же как и регистрация ЭП, грубо говоря, и регистрируете свой питомник или заводскую приставку. Это значит то, что все ваши собаки, которые будут у вас рождаться, они будут носить вашу приставку. Вот, например, у меня называется питомник Слипецких озер. То есть имена всех моих собак содержат эти слова в своем имени. Это имя, это бренд. Если просто заниматься разведением, то для этого нужно иметь просто собаку, суку, естественно, девочку, вязать ее с кобелем. Будут получаться щенки и продавать их, и все, выращивать и продавать. Смотри, а в каком возрасте их уже можно продавать? Продавать щеночков можно в возрасте двух месяцев, когда им уже сделаны первые прививки, когда они уже самостоятельные, могут кушать, приучены к туалету. Вот, но опять же, есть и люди, которые продают и в месяц, это так же, как в любом бизнесе, есть э, недобросовестные заводчики, есть добросовестные. Вот, ну, и... как я понимаю, ты да. относишься к да, заводчикам. Да. У меня все собаки титулованные, все имеют трудословные, все имеют дипломы и очень хорошего качества. Одни из самых лучших в России. Наташа, смотри, а насчет выставок. Очень ли сложно организовывать выставки и что для этого нужно? Организовывать это не сложно, потому что мы не принимаем участие в организации вообще никаким образом. Мы просто регистрируем, вносим денежный взнос и документы на собак. И нас регистрируют на выставку. Единственное, это, конечно, затратно, тем более, если вот не в своем городе выставляться, а в другие страны. Можно же иметь не только титул чемпиона России, а титул, например, чемпиона Испании, чемпиона Украины, там, любой другой страны. Есть выставки очень крупные, масштабные. Это чемпионаты мира Европы. Вот самая масштабная выставка у нас в России – это Евразия. Она проходит 25-24 марта в Москве, также транслируется по телевидению, по Первому каналу в новостях всегда. Вот этот мальчик, кстати, там занял место почетное, он стал лучшим юниором в своей породе. Если ездить в другие страны, то это более затратно, конечно, потому что также... Мы ездили на чемпионат мира в Данию, заняли титул вице-чемпиона мира, но это вышло в круглую сумму. <laughs> да. Наташа, я посмотрю, ты практически все знаешь о своих питомцах, да? То есть, например, тебя даже ночью разбудит и все про них расскажешь. Да, это безусловно. Любой совет, любые вопросы я могу подсказать. Смотри, Наташа, вот ну ты молодая предпринимательница, да? Расскажи мне, я знаю, что ты учишься, да. но учишься для чего? Я так понимаю, что ты сказал, что ты хочешь связать свою жизнь с собаками, если ты не собираешься работать на кого-то. Тогда смысл твоего получения образования? Дело в том, что у меня специальность очень интересная. Она называется управление персоналом. То есть, эта специальность поможет мне в дальнейшем в открытии чего-то своего, какого-то своего личного бизнеса. Я бы хотела, может быть, открыть ветеринарный центр какой-то, либо грумер-студию, то есть салон красоты для домашних животных, либо... Ну, все что угодно. Можно даже открыть кафе для домашних животных. И моя специальность поможет мне управлять персоналом, как раз, который будет работать уже на меня. Ну, то есть получается, ты работать на кого-то не собираешься нет, никогда? Нет, я хочу заниматься именно своим и работать только на себя. Расскажи, почему сделал такой выбор? Ты, допустим, да, вот тебе 18 лет. Многие сейчас 18 лет мечтают там, закончить институт, пойти на работу и работать до пенсии. Пенсию получить и жить прекрасно там, на те гроши, которые мне дает государство. Вот, ты правильно сказала, это именно гроши. Ну, Во-первых, я очень человек активный, мне сложно будет усидеть на работе в офисе и подчиняться кому-то. Мне тоже будет сложно, потому что я сама с удовольствием поуправляю кем угодно. Вот, и поэтому как бы я не хочу работать на кого-то другого, не хочу быть зависимой, не хочу вставать в 8 утра сидеть, ждать, пока закончится мой рабочий день. Хочу, чтобы я сама планировала свое время и, естественно, доходы мои намного больше, чем я бы сейчас устроилась 18 лет можно устроиться либо секретарем, либо официанткой, либо не знаю, ну что-то в этой области. Это зарплата намного меньше, чем я сейчас получаю. Замечательно. Я так понимаю, что твое совмещение хобби, любви к животным выросло в такой замечательный бизнес. И э, дай пару советов тем девчонкам, которые сейчас нас смотрят, которым, например, всегда думают, что 18 лет начать бизнес невозможно. И что вот конкретно можно, можешь посоветовать ты. Дорогие наши девушки, наши зрительницы, не нужно никогда ничего бояться. Если у вас уже закралось такое желание, такие мысли о том, чтобы открыть что-то свое и ни на кого не работать, то нужно в дальнейшем эту мысль развивать. Вы можете заниматься чем угодно, вы можете делать подарки, вы можете разводить собак, вы можете открыть какой-то свой маленький магазинчик. Главное только начать, и стремление, жизнерадостность, трудоспособность вам в этом помогут. В общем-то, трудитесь, трудитесь, трудитесь, только не на кого-то, а на себя. Да. С вами была Юлия Рыж, проект Валим из офиса, и пока-пока!